на нашей площадке впервые и с таким прекрасным поводом потому что идея объединения не только страны а и духовная звучит ебархии хайкоса и ебархии китайского и тот повод по которому мы сегодня Собрались. Это анонсирование развития и реконструкции застройки храмов Харьковской репархии, Киевского патриархата, развитие Харьковской парки в условиях межконфессионального объединения, роль церковных служителей в прифронтовой зоне. А именно, что могут сделать а, такие люди? Это сопровождение благодарительными, благо, благотворительным инициативам. Духовная кризисная помощь и перспектива образовательных миссий. А, поэтому у нас Митрофан, епископ Харьковский и глава управления благотворительного фонда «Элиос Харьков», УПЦ а, КП, а, отец Виталий Стефаник, пресс-секретарь, а, Виктория Комендант, руководитель благотворительного фонда «Элиос Харьков» и Ольга Милопорцева, ответственная за социально просветительское направление. Если можно пару слов о том, что будет происходить в ближайшее время, как вы собираетесь все эти планы реализовывать? Доброго дня, вельми шановні пані та панове. Мы сьогодні з вами собрались в цій залі для того, чтобы ну, якби поглибше довести до вас про життя і діяльність нашої Харківської паркії Української православной церкви Киевского патриархата. Я думаю, что что будет сначала рассказать про саму церкви Украинської православной церкви Київского патриархата, которая была основана в 1992 году на основе объединения двух церков. Это Це Украинская православная церковь Московского патриархата на чолі с митрополитом Филаретом Денисенко и с автокефальною церковою. В таком году они сделали об объединение и открылся Киевский патриархат. Первым патриархом было обрано патриархом Стеслава Скрипника, который помер в 1993 году. затем был другим патриархом обраний Володимир Романюк, который помер в 1995 году. В 1995 году было выбрано митрополита Федерата Денисенко на патріарха Киевского і всієї Роси України, які очолює церкву по сьогоднішній день з освітком в місця в Києві. Автокефальна церкв, Українська православна церква Київського патріархату на сьогоднішній день налічує до 5 тисяч приходів, 45 єпископів, 33 кафедри. і Вона є найбільш чисельнішою по прихожанах. По статистиці останніх до 14-15 мільйонів прихожан є Київського патріархату в Україні. Зокрема, мовою богослужіння є українська мова, але так як в нас є і Екзагхати, і вакаріати нас за кордоном, є наприклад у нас дві епархії в Росії, вони богослужіння, в мова ніхто цинконослов'янська, грецька там грецькою мовою, Канада. Америка своїми мовами служить, а в Україні богослужбова мова є українською мовою. Київський патриархат є незалежною цанквією, не від кого, з осідком, як я вже говорив, у місті Києві, тому що в нас є і інші церкви в Україні, які мають свої патриархати в інших державах нашої країни. Київський патріархат це церква, яка постійно із народом, яка відстоює народ. І сьогоднішню ситуацію ми бачимо, що українська церква, наша Київського патріархату, дуже багато допомагає воїнству, дуже багато допомагає волонтерам. Нас дуже багато є зараз. Капелани поїхали на східну Україну для того, щоб духовно підтримувати. Ценква наша была на Майдане и даже когда 20 лютого 2014 года Держава не звернулось на заклик Ценквы, чтобы не залучать оружие на Майдане, який был у нас, Ценква перестала молиться за Державу, за владу перестала молиться и на второй день нас не стало президентом зокрема на сегодняшний день очень багато тише патриарх помогает, я говорю там не один миллион было дано, много машин было закуплено, військового военного було было закуплено, недавно навіть машини машины пришли, пішли теж на схитри Украину, продукты многое наш тише патриарх передает, ну и все наши епархии, наши церкви, киевская православная церковь киевская патриархата очень сильно помогают воинству молитвами, финансово и продуктами и одеждой, чем только наше військо сегодня потребует. Зокрема, хочу рассказать про Ханкинской памяти. Ханкинская память была отворена в 1991 году. Был первый священный храм Иоанна Богослова на улице Котлова 105А, где было предназначено настоять на это Виктора Меренчака, который очень сегодня много... Он на Харьковщине, на Слобожанщине, потому что каждый день, когда Евромайдан собирался в Ханкишине, он каждый день был на молитве, он каждый день поддерживал тех людей, которые собирались, которые отстояли нашу независимость, нашей державу были признаны епископы, потом в 97 году нас была разделена, сначала была Харкевско-Полтавская епархия, потом в 97 году с Священным Синодом разделена на две епархии, на Харкевскую и на Полтавскую окремо. С 2013 года на цю кафедру з священним синотом був я як епископ Митрофан, керуючий Харківською епархией Української православної церкви Київського патріархату. Наша церковь на Харківщині, зокрема, вона дуже є найменшою в нашому патріархаті. Коли я прийняв епархию, було тільки пять діючих парафій. На сьогоднішній день ми зростаємо, у нас вже 8 діючих парафій. И если было у нас зарегистрировано только 19 статутов, то на сегодняшний день у нас уже 24 статутов. Мы работаем с войском, наши священники ходят и на вокзал, наши священники ходят и військомат, Також наші священики наши священники ездят в АТО, до де где причащают, где духовно окормлюют наше украинское войско нас подальші плани розвиток єпархії, тому що сьогоднішня війна на Східній Україні дуже багато пересмислило людей. І народ сьогодні хоче тут бачити тільки українську церкву, хочуть молитися істинно українською мовою. І тому нас завдання стоїть для того, щоб людей духовно кормити, ми починаємо розбудову. Харківської епархии. На на у нас на первом плане, на сегодня, стоит побудова свято кафедрального собора, потому что наша епархия еще не имеет кафедрального собора. Каждая епархия у нас есть, но Харківская пока имеет. И мы на 50 ССР ссср СССР-29Г буде будем строительство Свято-Троицкого кафедральний собор. Там будет включаться и социальный отдел, и культурный, и духовный центр. Ну, с великим комплексом. Про это уже больше рассказывают наши друзья, там комендант Виктория, отец Виталий, говорит больше про капиленство. Доброго дня, шановные друзья, Як Володика уже рассказывал, про историю больше церкви, больше епархии, а я торкнусь такого питання більш социального служения, то есть социального служения в загальному как церкви, так и окремо и епархии. Первое социальное служение Церкви выходит, хотя бы з того, что Церковь є боголюдський организм, и вона она тілом телом Христовым, и Христос есть одновременно как Бог и одновременно как есть и Людина. И это означает то, что Церковь с одного боку, есть свята, божественная. А с другой стороны, церковь дает окремо в определенный период времени, где есть общество с своими негараздами и своими проблемами. И тому церковь даже закликает до участия своих верителей в такому сказать, у своих справах до Християнських цінностей, тобто, что вона робила ту чи іншу допомогу, але щоб воно грунтувалося на моральних христианских ценностях. І Харківська єпархія має відділи, які направлені на соціальну роботу. Це допомога військовим в першу чергу на сьогоднішній, на сьогоднішній день є найактуальнішою. Це також є допомога в патентиарным службам. Это работа с молодью. Это много других, багато інших, іншої помощи, которая направлена на разные верстки населения. И будучи даже неодноразово на передовій е, е, допомога е, наша выявляется в том, что мы даем не только материальную помощь, але и духовную, але також и наши веряне, наши прихожане беруть активную участь в помощи цим хлопцям, чи це сбором коштів, чи це відвідування їх у госпіталях, допомога, чи Чи це допомога на південному посту, як згадував Владика, у нас у Харкові діє південний пост, який, який зустрічає солдатів і відправляє солдатів. Тобто солдати, які їдуть додому, вони мають пункт перепочинку, і також які їздять на передову, також зупиняються. І під час цього дуже дуже много стає відомих проблем їхніх і ближче ми їх розуміємо і з цього приводу церква церква наша єпархія самого початку допомагала військовим е, під час бойових дій і також надає різну допомогу і якраз хочеться хочется... Е, сказати, що... що допомога, яка направлена військовим, вона є актуальною. І ці, і ці справи милосердя, як вчить церква, тому що віра без діл мертва, і тому навіть сучаси Сучасний священник або соціальна праця священника в умовах сучасності повинна заключатися в тому, щоб не тільки нести людям слово Боже, але і робити добрі справи. Тобто ми можемо навіть навести приклад зі священного Євангелія це про милосердного самарянина. Тобто, кожна людина може творити милість, створити добро. І Пастер, священник, это обязательно должен втягивать и научать иных и закликать иных до, до такой работы. Да, спасибо. Давайте Виктория Комендант, подруга меня строительское фрэма, я благотворительница. Добрый день, рада вас всех видеть. Благодарны за то, что вы выделили время, к нам пришли. Много было сказано о том, как важно и для церкви, в том числе, быть с людьми, оказывать помощь, помогать, слышать, понимать друг друга. И в этой связи руководством в Киеве было принято решение сделать целую сеть, всю фонда которые организованы либо как в структуре громадскости, либо как в форме благодейной организации, но все это как бы обозвать единой сеткой «Элиус Украина», то есть эта сеть будет развивать именно направление благодейности и социальной работы вот, Киевского патриархата. И для чего это было сделано было это сделано с целью такой чтобы помощь от киевского патриархата была непосредственно доступна в каждом регионе чтобы и церковь имела возможность глубже шире более масштабно работать с громадой с населением и знакомиться и общаться и помогать конкретными делами поэтому есть сетка, мы развиваемся и хотелось бы немного в принципе обрисовать чем эта сетка будет заниматься на сейчас фонд себе ставит задачи помочь в разбудове инфраструктуры киевского патриархата то есть важно сейчас сделать собор собор это головной храм. Харьковской епархии Киевского Патриархата, то есть это храм, где будут происходить все основные события Киевского Патриархата. Чем интересен этот храм, который будет строиться вот на, как сказал Владыка, на улице 53 ссср 29 Г., он интересен тем, что он будет охватывать несколько сфер и направлений деятельности. То есть, естественно, это храм для обрядов, молитв, где будут работать духовные лица. Но также это, он представляет из себя целый комплекс. Вот вы можете видеть несколько слайдов. Это целый комплекс, в котором будут развиты... Такие направления, как культурные направления, паломническое, реабилитационно-просветлинское направление. То есть собор, в собор будут входить, кроме храма для молитвы, еще много помещений где можно будет проводить мероприятия, где можно будет развивать детей, работать с волонтерами, проводить акции и так далее. То есть это целая площадка, где мы, на которую мы, надеюсь, вас в скором будущем пригласим и где мы будем совместно с громадой вот работать. И будут происходить события различные интересные. Что Хотелось бы еще добавить... Вот по фонду. Фонд на сейчас очертил для себя такие направления, то, чем ближайшее будущее мы уже занимаемся и будем заниматься. Это адресная допомога людям, которые требуют, это малообеспеченные семьи, богатодетные роды родины темчасово перемещение особо это семья АТО, бельцы, родины, участники ветеранов, инвалидов АТО, а группы Рызыку. Вот по социальному направлению подробнее расскажет Ольга Белогурцева. Добрый день. У нас действительно очень амбициозные планы. То есть мы хотели бы охватить просветительское, сопроводительное и... Всякой иной э, помощью самые разные ворсты населения. То есть мы хотели бы э, помогать и детям, мы хотели бы помогать и э, слабо социально защищенным людям. То есть это старики, это инвалиды. Э, мы хотели бы помогать людям, которые попали в сложные жизненные ситуации, сделали ошибки. Это такие категории населения, как э, заключенные, как э, наркоманы, алко... э, люди, страдающие алкогольной зависимостью. И, конечно, на э, одним из приоритетных направлений у нас будут э, проекты по помощи нашим воинам, которые защищают нас и наше мирное небо, нашу жизнь, дают нам возможность работать. То есть сейчас у нас э, стартует как бы, первый проект вот 14 числа в пятницу. В эту пятницу я всех приглашаю на э, стадион «Металлист», на акцию, которую инициировал э, наш фонд, э, наша церковь. И... Э, которая проходит совместно, так сказать, этот марш мира, футбольный матч такой дружеский для детей переселенцев, для детей семей семей участников АТО, для детей из многодетных семей. То есть это будет много радости, это будет очень красивый большой праздник. Нам бы хотелось, чтобы вы приняли участие в его освещении, то есть инициированном нашим фондом под руководством нашей церкви И... Также у нас эта работа ведется то есть, по госпиталям, то есть мы работаем очень тесно с волонтерскими организациями, такие как «Сестра Милосердия», то иные волонтерские организации, «Лагит Переселенцев Ромашка», «Модульный городок». То есть мы стараемся, как бы, хотя наши силы еще, так сказать, мы начинаем, да, наши силы еще не полностью развелись, но мы стараемся охватить максимальное количество работы, помочь максимальному количеству людей. Поэтому я надеюсь, что под руководством церкви, то есть идея, сама идея в нашего фонда возникла потому, что и я и моя коллега, мы уже больше года проработали в волонтерстве, вот мы обратились как бы да, за руководством, так сказать, за направлением, и вот возникла, так сказать, вот такая наша организация. Я надеюсь, что. Мы достигнем большого успеха, и этот центр заработает и как реабилитационный он останется харьковчанам на долгие-долгие годы. Это будет очень большой, так сказать, красивый проект, приносящий много пользы нашему городу. Я предлагаю перейти к вопросу. Если есть, задавайте. Если нет, есть. Ну, по храму, когда начнете строительство, потом на сейчас, чем мы располагаем, то есть есть земля в социальной властности, оформленная, естественно, на епархию, есть уже определенная там, поддержка благотворителя, то есть мы просто сейчас ждем, когда вот благотворитель уже будет готов стартовать, то есть мы готовы, предварительная договоренность есть, и в связи с этим мы, кстати, хотели бы пригласить всех журналистов, кому интересно, будет в ближайшее время закладка камня первого, фундамент, мы вас пригласим, пожалуйста, приезжайте, посмотрите все. Рядом с нами находится поселок вот, с переселенцами, с которыми мы уже, мы уже начали работать, то есть, пожалуйста. Но сроки строительства, понимаете, это средства будут собирать фонд, и благотворители помогают. Ну, насколько вот громада готова поддерживать Киевский патриархат, так быстро это, отстроится как бы этот храм, который является головным как бы, храмом сейчас. А есть у вас помощь сохранить свои витока? Ну так, по пока, пока вот местная, да, благотворители. Но хотели бы мы ищем поддержки надеемся, потому что инфраструктура вообще вот Харьковской епархии, она как бы не только это не только собор, который вот мы сейчас как бы рекламируем. Есть еще несколько мест, которые надо реконструировать, помогать, развивать. Ну, то есть это большие-большие средства. Естественно, мы нуждаемся в поддержке благотворителей. А уже рассчитывали стоимость проекта? Ну, ну, зараз сакретарь торопроцует ну, над Да, Вообще-то, в принципе, общая площадь помещения 3500 метров квадратных. Вот По составу, по комплексу будивель в соборе, это центральный храм для молитв, это женский монастырь, это святе джерело, помещение с реликвиями. И вот сюда же входит культурно-образовательный центр Элеоса, о котором мы вот говорили. Вот такие направления. А можно немного по архитектуре храма? Вы по каким-то руководствовались каким-то То есть вот, достаточно необычная форма, вот, судя по эскизу, что, как, как, как выбирали расположение чего. Ну вот очень интересно, потому что как достаточно интересно. Да, если нужно. Ну, первое, что хочеться сказати, сказать, как мы уже все обратили звернули внимание, это то, что это не только единый собор, а это духовно просвітницький центр. То есть, он охватывает полностью социальный напрямок служения. Тобто при этом соборе будут діяти реабилитационные центры, социальная помощь, это там будут люди, даже иметь возможность реализовать себя. Это, возможно, это будет какие-то церковные дела, которые будут выявляться в добрых справах. І тому, зважаючи на ситуацію, яка складається у Харкові, і на даний момент сьогодні немає такого комплексу. І хотілося, щоб він був в Харкові. Кафедральний собор Київського патріархату з соціальним центром. Духовно-просвітницьким. Уточнюю, уточню, чисто такі технічні будівництві особливості при розведенні храму? что это, кто будет участвовать, потом позже оформление внутренним и внешним, тоже. кто вообще этот сделал? Кто сделал? Ну, это ски сделал? Это известный киевский архитектор Слепцов, разработал. он очень известный, и всего, на сегодняшний день он из благословения святейшего патриарха Варфоломия Константинопольского, он выдал книжку о своих работах, у него очень много, даже в Водяном Можиночном Монасты, как цей собор, что будується, он тоже цей проект робив. И наш собор вошел в ту книжку на прохание святейшего патриарха Варфоломия, выдать книжку англійської мовы про его все працы, он очень много побудував по Украине храмы, и, в частности, он включил в эту книжку и наш кафедральный собор Свято-Троицкий. Это киевский архитектор, ну, киевский архитектор, это будет поэтапно, это... Так, нет, нет, это будет поэтапно. По да, ну, на початку мы будем задавать фундамент. Фундамент має чуть-чуть простояти, витримку має мати, і тоді ми почнемо дальше будувати. Храму, потом приміщення, ну, Поступово, по до фінансування финансирования Чим Чем больше будет финансирование, тем ми мы будем все это все разбудовывать. Сколько сегодня действует храма в Харьков? На сегодняшний день 8, 9 храмов. Было 5 в 2013 году, а в 2015 у нас уже 8 девичьих храмов. Но есть перспектива, очень много на сегодняшний день обращаются люди, которые хотят молиться на украинском языке, которые хотят увидеть украинскую царницу. Поэтому мы начинаем работать потенциально, чтобы ее память еще разбудить. Потому что эти все эти годы влада передавала храмы только и одной конфессии Московского патриархата. Навіть було супротив 2006 році. Не допускали сюди приїзд святішого патріарха. Ну, він приїхав все ж таки, відслужив молебен Івана в храме. Потім, в 2008 році, він другий раз приїжджав, освящал купол теж на храм Івана Богослова. Ну, київський патріархат в ці всі роки не підтримувався. На сегодняшний день ну, обстановка помінила, змінилася и нас підтримують сегодня в И І народ теж сьогодні підтримує, бажає, тому ми будемо розвиватися. Это другая конфессия, мы, него, мы живем с заповедением Божьим, любить ближнего своего и поважать его. А, можете рассказать что-то об объединении конфессионных? Ну, Объединение цинков, ну, они, ну, мы постоянно, главы цинков наши, працуют. Створена украинская рада цинков, где они постоянно глава цинков собираются. И каждый день йде мова про то, что нам нужно объединяться. Объединяться почему? Потому что когда единая церковь, то народ и міцна держава. А когда много конфессий, народ разделен и держава тоже послаблена. У нас сейчас было об'єднання 14 вересня с автокефальными церковью. Ну, почему автокефальна церковь дала крок ну, назад и этого объединения не будет? Но наш святой Петрик всегда поляга на цьому, что мы должны объединяться в единую украинскую поместную православную церковь. Ну, на сьогоднішній день народ довіряє найбільше церкві. Найбільше довіряє, тому що церква, зокрема, наша церква і інша церква, там греко-католицька, рима католицька церква, вона є з народом, тому духовенство наше їде. Зараз сто капіланів поїхало, нашою церкво Київського патріархату на східню Україну для того, щоб духовно підтримувати цих людей. І люди бачать, що яка царка з народом і яка царка молиться за український народ, і яка переживає за українську державу. «А при уже действующих храмах есть центры, просветительские, воскресные школы?» «Есть недельная, недельная школа у нас. Ну, если можно где, где, where... У нас наибольший храм сегодня – это Иваново Богослова на Котлово и Там э, дает недельная школа велика. Они там дитины, проходят недельную школу. И для взрослых тоже там недельная школа дает. И сейчас они волонтерством там очень много занимаются. Сегодня они там плетут сетки для... Військових, якби бы, найпотужніше, бо найбільший храм у нас це Івана Болослова, і вони там найбільше сьогодні працюють. У э, міжконфесійне а ну, з нас на Харківщині дуже працює позитивно, тому що навіть навіть до прикладу в січні місяці ми чотири конфесії, чотири єпископи. Це Киевский патриархат, хата, церква, церковь, греко католицька и Римская католическая церковь, мы организовывали неделю межконфессийной молитвы, мы каждый день ходили в іншу конфесію и молитися. Один день мы в Греко-католике, один в риму католике один день в один день у нас в Киевском патриархате. Мы все четверо епископы собирались на эту молитву, мы молились для того, чтобы спільно вознести молитву перед Богом за наше воинство, за нашу страну, за нашу державу, и тем самым мы засвідчили, что Бог єдиний. И что мы не разделяем людей на разные конфессии, что мы молились каждый из разных конфессий. Какие ну, ну, Это имелось в виду вопросы, которые сейчас решаются. Это не в виде прямо проблем, а решаемых вопросов. Вот так вот, корректно сказать. То есть планы? Планы, А стратегия через тоже. Но стратегия – это вот то, о чем сказал Владыка как бы об объединении, вот стратегически вообще, какие задачи у... у разных конфессий стоят. То есть это объединение, вот то, о чем говорил Владыка. Вот это нет, в виду. Но хотя есть четыре объединения. Ну да, мы четыре гепископа, четырех конфессий спилкуемся очень угу. Один в одного месяца. Там мы витаем гостей, ходим один до одного витатись святами. От, католики до нас приходят, мы идем до католики Сейчас у спиння католики, 15 числа, мы теж за нашу церковь запрошены туда представить, привітати их людей, их парафеян. Они приходили 9 числа на Пантелеймон, а нас витати теж зі святом наших людей. Ну, с греко-католиками, мы спелкуемся в таком файле, греко-католицком, римко-католицком и киевский патриархат. Четыре конфессии, мы сбоку. с другими конфессиями, Ну, когда мы бачим, мы витаем. А в мягом католике? Да, там тоже. Когда помер их епископ, наша церковь была представлена на похворении, мы ходили до них. У ну, нас спелкувание достаточно хорошее, между конфессиями, у нас нет разбежности никакой. Все вероисповедания, да? Скажите, а в связи с этим, а будете ли вы инициировать еще то мероприятия, а, выражения почтения, уважения и памяти о воинам? войнах? Конечно, мы ну, каждую неделю, каждое послужение, наша церковь молится за тех, кто отшел в вечность, и за тех, кто стоит и там. Наша церковь постоянно молится. Ну и мы брали участие вот, в феврале, когда была вечница Майдана. Тих, хто загинули, ми молилися в храмі, Иоанна Богослова на чолі з нашим губернатором і з цією нашою ханківською владою. І теж ми проводили міжконфесійне богослужіння біля пам'ятника незалежності України. Там була міжконфесійна, а там була наша конфесія на чолі з губернатором. Ми молилися за цей. Це було таке велике публічна как бы, молитва, але так наша царка постійно молиться за тих, хто відійшов і за тих, хто воює. <решко> Луганская область, я так понимаю, по представительству Киевского патриархата ну, область больше на парафе Киевского патриархата, чем в Харьковской области. Да. И скажите, в связи с тем, что там произошли вот такие негативные события, священнослужители каким-то образом в Харьковскую партию? В Харьковскую не переезжали, они открылись в других местах. Например, нас там владика Афанасій, епископ наш Луганский, у него сейчас осеток в север сидит, не в Луганске, а в Донецького він. И они там открыли парафии, тих священников, которые были на оккупированной территории, как бы, то они переїхали на нашу территорию, которая належит нашей государству. Они відкрилися новые парафии. Так же и в Донецкой области. Те, которые там закрылись, они переехали на эти территории, которые открыли. пересечении вот у ну, нас особой пострадала это нас кримская епархия. Там были отбраны наши парафии. Там остался только один, ну, кафедральный собор остался только единый, а остальные священники переехали. святом. Там было тиснение, и один единый храм только остался в кримской епархии. Я знаю. Есть еще вопросы? А, спасибо за ваши прогрессивные взгляды. То, что у нас на площадке это свидетельство о том, что... А вы действительно нас народу, поэтому спасибо. Приходите еще. Дякую. За, за Дякую. Ну и закликаем вас теж до спільної молитвы за нашу державу, за нашу владу и за наше воинство, которое стоит сегодня там. И посиливать молитву. Я завжди закликаю наших парафеян на каждом служении, чтобы возносили молитву за то воинство, которое стоит и защищает нас, чтобы мы спали тихо, спокойно и было у нас чисто прозоре небо. Także dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy na nasze białe Zawsze radzię bardziej. Cześć.